Всем английского футбола, дамы и господа. ФИФА прогноз продолжается. В студии, как обычно, мы, Роман Полинсков и Игорь Белоногов. Игорь, салют. Приветствую. Что за английский футбол у нас сегодня? Английский футбол у нас сегодня. Тоттенхэм против Ливерпуля. Лидеры играют в турнирной таблице. Тоттенхэм что-то пониже, но я посмотрел, у них матчей на три сыграны меньше, чем у всех остальных. Поэтому им сейчас нужно, наверное, наверстывать. Наверстывать, да. Но соперник не самый, наверное, комфортный для того, чтобы наверстывать. Да. -таки. Я больше всего надеюсь, что у нас этот матч получится так же, как и предыдущий. Типа, Реал Атлетико прям максимально, вот, максимально точный прогноз, только с временем второго гола мы ошиблись. Да. То есть, у нас он был в конце второго тайма, а, там на 57-й минуте. С первым мы более-менее угадали, у нас, по-моему, это было на 11-й, да. да, да, да а, забили на 9-й. Ну, что такое, да. Ну, в общем, уже, видишь, на какой уровень вышли. Ну, уже просто до минуты Обязательно надо смотреть. Ребята, если хотите бабки поднимать, то смотрим. Давай по коэффициентам. Что у нас там? Давай по коэффициентам, по коэффициентам. Ну, логично, Ливерпуль явный фаворит. Средний среднем, Несмотря наверное... На то, что в гостях. Да, 1,6 на них дают. На тот Тоттенхэм вот хороший коэффициент, на самом деле. 5,45, да. 5 ровно, 4,90. Что же, интересные коэффициенты. Очень интересно. На ничью тоже неплохо. 4. 4-4. Ну, если всего в прошлом матче же у нас также было вроде, да, на Атлетику вообще там давно. Там идентично огромные... же было. С победой Атлетикой да, и да, да, да, не да, было да, Здесь, здесь все-таки больше верят в ничью, ниже победу Тоттенхэма. Но будем проверять. Да. Поехали проверять. 18-й тур английской премьер-лиги. Тоттенхэм, Ливерпуль. Ну, у нас опять дождик, но да. здесь уже оправдано. Да, Британия как-никак. Так, я сразу, наверное, с обороны начну. Тоттенхэм как-никак. А мы сразу попробуем вперед бежать. Ливерпуль как-никак. Пожалуйста, я, я тебе мяч протолкнул. А зачем, зачем ты подкат делаешь? Я как бы на вес, там вроде бы мяч ты им контролировался. Что за прикол? Видимо, уже нет. М -м. Видимо, на секунду контроль потерян. Ну-ка, длинная передачка. Оп, хорошо. И ударить не, нормально, не, не, не. нормально. Нет, нет. Спокойно, спокойно, спокойно. Алисон, да, да, да. Давай тебе там ручкой. Сейчас бы быстрый гол забить и уже сидеть, кайфовать там. Выносить, выносить, выносить. Да куда вы отдаете этот мяч? Что, вот, отлично. Давай пошли вперед. Так, нормально тут Нахем начинает. Это вот Ван нет. -ху -ху! Опа. Опа. Ой, хорош! И доезжай! Отскоки, доигрываем, доигрываем, доигрываем. Да, дамы и господа. Доигрываем. Доигрываем момент. Ч ⁇ встал? Давай, иди! Отнять. У меня сейчас голова закрутится. Плохо становится. Да, ⁇ -мо ⁇ этих тики-топов. Какой нервный момент. Опасный близость отворота сейчас сыграл. Да, чё уже? После вот... От того момента мне уже ничего не страшно я это пережил я прошел тут ханскую войну я желаю всем футболистам пройти имя у боль юрисов ничего не говорить а дальше не а дальше не ну что оборона Салах, которому можно говорить ту фразу которую говорила та женщина в кандибобере 0-1, чего поделать. Ага, что Мане, срывайся. Вообще, вообще толку нет от того, что ты на хамзащитном играет. Опа, и дальний. Хорош. А. Хор... И. Пойдет, пойдет. Ладно. Угловой. И угловой. Давай, давай. Вот так. Наверх штрафную. Выноси. И побежали. О, Александр Дегтярев. Британской сборки. И вот, вижу-вижу-вижу-вижу! Так, плохо. Тори тоже нормальные, девочки. На банковском счете сейчас у него тоже все в порядке будет. Новогоднее время. 13-я зарплата ой, Спартака. Делай-делай-делай-делай! Чё то я как-то слишком высоко да. Эддерсоном решил сыграть. А я что то слишком непровеч... Алисон отпрометчиво решил этим воспользоваться. Ну вот, может, активу Лукоилу купить себе виктория mm. Еще момент, дай! Oh. О, сейчас хорошо, под концовку. А, это Алисон? Ромалёк. Давай еще один угловой. И okay. пойдем на перерыв. Сближение разыгрывать не Разбежи меня. Разбежи меня. давай так. Выносим. Судья свисти! Ну не Все, вот теперь свести. Фу, Очень интересный первый тайм. Вообще отлично. Александр Деперев нас тут встретил. А -а -а. Ожидаемые голы равны практически 1-2-1-3. По владению у тебя оказывается больше и по ударам О, больше. Очень сильно больше причем по владению. Я вообще не понял откуда. Да. Хотя я частенько был у тебя... Вот именно, да. А зоне. я включил вот столько по концов. Посмотрим. Давай, давай. Эм... Ну, как бы вот у меня вот больше всего в твоей нет, шкафной. Пацаны вообще скоро выдохнутся, по-моему, mm. с такими забегами. Понятно. Ладно, пойдем смотреть, выдохнуться или нет во втором тайме. Что, понеслась? Что-то защитный мне не нравится. Стильная душ, наверное, откатываться. Первый тайм выстояли. Сейчас можно это уже начинать. Что-нибудь такое придумывать. Вот, например, тоже неплохо. Доиграть! Вырывай там с ногами все вместе, с мясом прям. Беги. Вижу, вижу, касание. Алисон, отлично. О. А, а мяч-то остался. Ага, так, выиграй. Красава. Так, пока поджали, надо, блин, пользоваться уже. Так, парни, нас поджали, надо выходить из этой ситуации. А? Отнять. Да ну, Фермина, ну ё-моё! Так, так, так, так, что-то я начал придумывать. Вижу, вижу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, сам можешь все. Ну-ну-ну, не-не-не-не-не! Добить! Отлично! От, вот это хорошее было прям. Да. С отскока, прям на ногу, прямо Ох. в духе фифы. Да. Не, нормально. 1-0 садио Мане. Так, а ч, защитный пас? Надо убирать, уже же защитник не получается. Пошли атаковать. Да, вот выкидывал. Беги! А так тебе целый коридор тут открывается. сайт Коэффициенты. Uh. Коэффициенты. Uh. Ну, сквозь твоего игрока прошел. Uh. Ну-ка. А, догонишь? Да, пожалуйста, возьмите, конечно. А вот это не догонит. То есть передачу через всю поле да, без проблем. О, а. Ивича побежал. А-та-та-та-та-та-та-та. вот так вот. И давай, ну, опа. И, ну, догони, догони, догони. Время-то еще есть, можно, можно, можно разыграть. А все? А нет, а ну все понятно. А вот теперь, Вы... ой, ой, ой, ой, ой, ой, теперь ой, все. О, вот теперь Хоть и счет 1-0, но мне этот матч понравился. Очень. Огненный матч. -то. Типа, ля, 4-4 чего-нибудь должно было быть. Ну, а так опять. Так опять у нас счет, по-моему, более-менее за правду. Да. Ну, вот по статистике, конечно, не верю я, что Тоттенхэм так будет по владению вести. И по ударам. А в остальном, да. Вполне себе реально. Итак, счет в матче 1-0, 18-й тур, премьер лиги, Ливерпуль в гостях, одерживает победу над Тоттенхэмом, и как мы поняли, это правдивый счет. Абсолютно правдивый, борьба была шикарная, моментов было полно, то есть 1-0 это еще так, легко мы отделались, ну а так фаворит, да, на втором же месте Ливерпуль, так что вполне себе логично. Но, глядя по коэффициентам, особенно на коэффициенты на Тоттенхэм, все-таки мне кажется, что должно быть 2-0. Ну, наверное, да. Победа поувереннее все-таки будет, мне кажется, в реальной жизни. Ну, а так я с нашим, с тобой прогнозом согласен полностью. Победа Ливерпуль. А вот ставить уже на этот прогноз или нет, это, конечно да. же, ваше право, но обращайте внимание на, на предыдущие выпуски. За этот год, ну, как бы уже вот все, скоро Новый год у нас. Ну, Вроде да. бы у нас процент довольно-таки большой. Очень хороший. Где-то, ну, 75% выигрышных точно есть. Да-да-да, так а не считать. А, а что штат, мы сами не ставим? Мы же делимся с вами, да. нам-то зачем? Да, у нас все есть. Да. Игорь Белоногов, Роман Плинсков, для вас ввели эту программу. Что же, вот такой результат у нас. Верите или нет, ваше право. Увидимся.